Вы представляете, розочки видите, да, вот так я. Я еще не отмываться буду, наверное, не так. Друзья, ну, кстати, представляете, опять же, я с вами поделюсь. Я уже не мылся, знаете, с какого месяца. Сегодня у нас 22-е, а, что у нас сегодня, 2-е декабря, по-моему, не мылся, Я вообще я не мылся, только пышку подмывал. Вот, и ноги. Голову два раза за это время помнул, кстати, втальше. Где-то сейчас с октября, друзья. Сколько? Месяца три я уже вообще душу принимал. Хотя в другом ролике я поделюсь с вами ощущениями, как это блядь, не мыться три месяца. Многие из вас неделю не могут там не мыть их ходить. Я уже три месяца хожу. Ну, а друзья. Вот. Ну, торт очаговенный. Просто у меня когда маленький, блядь, сука, еще упал на пол, ну и хрен.